Встретились два друга, и один другому говорит, слушай, отгадай загадку, ну, давай. Умный, сдобный, интеллигентный и удобный. Слушай, да не знаю, балденька. Слушай, а с чего ты взял? Умный, потому что голова есть, сдобный, потому что, ух, на яйцах, интеллигентный, потому что встает при виде дамы. Удобный, потому что складывается, как зонтик. <ролевые> Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.